Раздел 7. Фонетическая зарядка. Послушай. У Room. Упражнение. 1. Послушай и повтори. Бедрум. Батрум. Ливнгрум. Упражнение два. Послушай и повтори. This is